Руку. Так, мы сейчас приехали в Молд Экспо. Это центр для беженцев. Ну, сюда отправляют всех. Настолько, что гаишники остановили, мы нарушили, под знак поехали. Ну, так вел навигатор. Здравствуйте. Да, это... Прости. Туда, иди, сюда. иди сюда. Вот так внутри принимают людей. Я сейчас пишу, мне сказали написать список того, что э, не необходимо. Я пишу влажные салфетки. Памперсы, на всякий случай, размещают. а здесь размещают людей, которые могут отдохнуть, поспать, у кровати стоят. так это все здесь выглядит. А это наш номер, в котором мы живем. Я не знаю, здесь, наверное, ничего нету в нормальном состоянии, здесь все поломано, все очень грязное. Мы постелили покрывало, под низ еще одно покрывало. Мы с Сережей на полу спим, дети здесь, потому что всего одна вот такая вот кровать. Гостиница вся забита, и этот номер стоит 30 евро Мы платим. Это просто трэш. Телевизор не работает, жалюзи не работают. Посмотрите на эти жуткие просто окна. Вы видите? Ребята, 30 евро, вообще, да, на человеческом горе нормально наживаются, все очень-очень дорого и выросло в цене, телефон, батарея нерабочая, мы включили кондиционер, слава богу, что он здесь есть, потому что в этом номере ну просто очень-очень холодно, а ну, чтобы... угу. все, пойдем, надо идти. Недавно встретили женщину, когда заходили, возвращались в гостиницу. Она говорит, гостиница вообще стояла пустая много лет, и сейчас в каждом номере. Ну, это все люди из Украины. <клёх> <клёх> в основном, конечно, одесситы, потому что с Одессы ближе всего ехать на... <клёх> Нет, пятый, пятый, пятый, пятый. Держи, держи, держи, Тут такой еще лифт, он сразу закрывается. У нас уже чуть не прибило. Все. Да? Тоже скрыли. Нет, я садец. садец. Да, ну садец. Уже записалась уже на Германию завтра, Бернин. Туда Вы поедете, да? Да. Мы тоже выезжаем, только не туда. Это первый, а? Да. Здесь кормят, наливают чай, печенье дает. Это все украинцы. Так, мы идем быстро, потому что позвонили. Люди тут договариваются, как машины ставить. Парковка вроде бесплатная, но машин столько, что не хватает. Просто людей привозят, привозят, привозят, люди приезжают. Мы когда ехали с нашего города, выезжали по трассе, обратили внимание, люди обклеивают стекла своей машины с надписью дети дети мы так не сделали мы что-то не подумали и мы ехали нам страшно было но мало ли вдруг мы проезжали там такие странные дороги леса вдруг чтобы никто не обстрелял нас ну, слава богу все обошлось не плачь сейчас папа придет давай мне этот не, не, не плачь пожалуйста маленьким пожалуйста не плачь за Юньку я тебя прошу Рома тут уже на истерике, все на истерике. Много очень людей стараются помочь, а так что детям шарики подарили. Нам просто так дали маску, потому что ну, у нас не за что купить маску. У нас гривны, которая здесь никому не нужна. А маски требуют везде, в каждом магазине. Вкусно, давай. У нас сейчас ужин поздний. Завтра нам рано вставать. Хлеб, это который я еще дома пекла, он был у меня заморожен, я взяла быстренько, когда мы уезжали. И какую-то, не знаю, колбасу докторскую купили. А, и а янтарь, а, это дружба, это, да, сыр дружба. Вот такой у нас вечер. Кто-то приехал, спит с дороги. Тоже мест в гостинице нет, скорее всего. Ж, спят. Ой, сегодня даже есть бутерброды. Дети класс. И такого не знаю, кто-то покупал для нас. Соответственно, бутерброды, яблоки, орешки. Ах. А я, я хочу Так, мальчики спят, спят. Люди Ручи спят. Люди спят. Сядьте, не нет места, люди здесь, Прикольно, мы вчера на гостном Мне это довезли, было Ну да, этого не было ничего. Стор... Гуманитарное Ух ты, вот сколько яблок. Тихо, не шумите. Уже никого не пускать, гостиницы переполнена, даже в холле люди спят. И в нашей гостинице, слава богу, что принимают в холле. В других гостиницах не принимают уже вообще. Город переполнен нашими людьми, людей очень много, а страна маленькая, поэтому мы будем выезжать. Мы сейчас едем в сторону Венгрии, у нас знакомые три семьи пересекут в ближайшее время границу, нам нужно будет их там встретить. В общем, люди объединяются, люди соединяются... В группы, в команды. Ну а то, что я читаю в новостях, лучше не становится. Недавно расстреляли, люди пытались уехать и даже в трассе расстреляли семью. Мама! А, мы сейчас на границе подъехали к Румынии и сейчас будем пересекать. границу. ехать в сторону Венгрии. Что снимаю? Сейчас мы на границе Молдавия, Румыния. Вот навигатор показывает. Машин немного. Я думаю, что где-то за час мы должны пройти. Везде гуманитарная помощь для украинцев. Ну и машины, и процентов 90, это все с Украины. Ну, вот Киев. Да, Одесса. Одесса, там. Одесса, Одесса. Одесса. Бабушка. Ну, за рулем в основном женщины, конечно. Женщины с детьми, видно, с мамой. Мужчин мало, потому что мужчин не пропускают. Да. Наконец-то мы пересекли границу Румынии. Нам дали, вот смотрите, два сэндвича с колбасой. Я взяла вот такие плетенки. Вообще много всего йогуртов дают. Вот такие круассанчики, водичку. Вон, видите, вот там такая забота-забота. Раздают прям гум гуманитарный паёк, что мы кормят а еще сим-карту нам дали покажи бесплатно тоже все в общем да, помогает gps по румынии да, круто. горы горы горы ну такие невысокие еще в румынии вообще высокие <звы> Честно, не знаю. 6 утра мы находимся еще в румынии нам сто по моему километров до границы Венгрии и говорят, что вроде Венгрии тоже будем, да, как можно проходить. Стоит контроль. Вообще такую неудачную заправку выбрали. Хотели просто попить чай с утра. И Сережа, ну четко говорит очень понятно. Там five tea. И она пробивает бензин на 300 с чем-то... Местных денег. Местных денег, да. Это где-то семьдесят евро. Да, Сережа снова и повторяет, иди мои руки, дорогой мой. И мы Свою. опять ей говорим, мы, ну, ти, нам чай нужен. Она Я, я вот сделала вам, показывает чек, но на такую дурочку. В итоге пришлось, мы дождались своих с Украины, ребят, ну, сейчас очень украинцев много, и они... А ты ребятам на их счет да, перекинул? А как получилось? Я платила бензин. Да. Они заходят, такие говорят, едешь, что типа мы хотим заплатить. А она такая говорит, так вот парень заплатил. А -а -а. Мы такие друг на друга смотрите, я я что-то за чай платил. А потом человек смотрел, там бензин. Ну, они мне отдали наличные. Пересчитали, М -м. сколько это в евро отдали наличные. Обмен? Да, я, об, надо. я обналичил <свят> да. местные деньги операции. первый раз вижу заправку где нет чая, везде он указан даже вот отдельно там какой-то имбирный, клюквенный еще какой-то, тоже говорит нет есть только кофе и горячий шоколад заказали горячий шоколад дети его пить не хотят Это батончики какой неудачный выбор 6 утра. Эти только-только проснулись. А Сережа уже выпил сколько, говорит выпей я пожалуйста, знаю, вкусный. Я, ну, вот этот прочитался. Да. 4, угу. Мы же зомби. Вот так устали.